Всем огромный привет, ребята! В этом ролике я покажу, как обычный игрок, играя через телефон, смог добиться очень больших результатов. Вся работа была сделана исключительно на телефоне, поэтому могут быть какие-то косяки. Но, надеюсь, вы меня поймете. Также в этом видео будет розыгрыш очень крутых ресурсов. Если интересно, то досмотри видео до конца. Больше задерживать не буду. Приятного просмотра! Начало моего развития заключалось в выборе анархии. Мой взгляд упал на 230-ю, так как там было меньше всего онлайна. После захода на сервер, я взял бесплатный ключ и решил открыть его. Выбрал тот, что был ближе ко мне. С лутом мне, конечно, не очень повезло. Но все-таки кожа может пригодиться в будущем. Скинул я эту кожу в Ender Chest около автошахты, чтобы не мешалось в инвентаре. После этого я отправился на РТП, чтобы найти место для базы или фермы. Но по пути мне попался игрок. Ну и что мне с ним делать? Но все-таки я решил нападать первым. Я старался его прожать, но все-таки он был сильнее. Через некоторое время мне удалось добежать на далекие координаты. Я начал зарабатывать свои первые деньги на продаже песка. После чего скрафтил лодку и поплыл в море на поиски места под базу или фармилку. Так, лодка, давай, мы нормально будем плыть. Так, давай вверх. В смысле? Тут я даже удивился. Физика Майнкрафта поражает. Через несколько секунд я оказался далеко от берега и решил, что именно тут я сделаю свою базу. Для моей начальной идеи требовалась земля и очень много земли. Поэтому я пошел на РТП, достал свою лопату и начал добывать ее. Добывал я ее до того момента, пока у меня не закончилось место в инвентаре. По приходу домой я сразу начал реализовывать свою начальную идею. Думаю, как вы поняли, у меня была идея сделать большую ферму тростника, чем я и занялся ближайшие несколько минут. Попутно расставлял приваты по периметру моей фермы и продолжал увеличивать ее размеры. Так, может есть тростник на аукционе. то... Никто... Оп, фейерверки 700 тысяч за старт. А что если? Тут-то и зародилась моя гениальная идея по заработку. Так как скрафтью фейерверки из того, что у меня было в инвентаре, и выставив их на аукцион, у меня их почти сразу выкупили. И тут понеслось покупка пороха на аукционе. Сбор тростника. Крафт самих фейерверков. И также продажа на аукционе. В таком темпе я поработал примерно минут 20. Окончательный вид моей фермы был таковым. После этого я подумал... Было бы неплохо сделать хоть какой-то склад для моих ресурсов. И вот таким был конечный вид моей базы. Для дополнительной безопасности я залил в сундуки воду. На заработанные деньги я решил купить себе сет брони. И вот что с этого вышло. Конечно, не самая лучшая, но тоже неплохая. Еще через некоторое время я смог купить по очень выгодной цене меч, который был тоже неплохой. Вспомнив о базе, которую я нашел на начале своего развития, я решил, что было бы неплохо скрафтить динамит для дальнейшего его использования при Грифе. А также перед Грифом решил пойти прокачать клан. Для того, чтобы иметь дополнительную точку дома, чтобы поставить его на базе, которую я буду гриферить. Как способ прокачки клана, я выбрал животных. Так как это показалось мне не таким скучным, но и довольно быстрым способом. Но примерно через 5 минут я понял, что способ не очень. И отправился в Незер, чтобы там попробовать прокачать свой клан добычей Незер кирпича. Но эта идея тоже не увенчалась успехом. После, какой-то парнишка сказал, что знает какой-то очень крутой способ прокачки клана. Не теряя ни минуты, я сразу отправился домой, чтобы сложить свои ресурсы и кинуть запрос на телепортацию этому парнишке. Если честно, то до последнего думал, что он захочет меня обмануть. Но после небольшого разговора с ним я понял, что он хороший и реально хочет мне помочь. Его способ заключался в том, чтобы ставить и сразу же ломать Redstone. Мы еще с ним немного побеседовали, и он решил сделать мне подарок. Он подарил мне топовый шлем. Я его поблагодарил, и мы разошлись. Придя на базу, я попробовал качать клан этим способом. Но через некоторое время я понял, что хотя этот способ и рабочий, но он также будет занимать очень много времени для прокачки до того уровня, который мне нужен. Поэтому, не теряя ни минуты, я отправился в базу, чтобы быстро собрать все нужные ресурсы для удачного грифа. Так, короче, я приплыл тут... Вот такая вот база под водой. Ну, также, как видим, тут было очень много обсидиана. Но какие-то хорошие люди уже до меня все это почистили. И там остался, ну, буквально один слой. Тут делаем вот такую воронку, чтобы динамит упал ровно. Тут у меня случайно выключилась запись, поэтому самого взрыва вы, к сожалению, не увидите. Опа, так, я внутри Ну, как видите, тут много разных сундуков Бочка есть Так, таблички О, приват И его мы будем пробовать взорвать вагонеткой Скинем, наверное, песок Ну, сейчас что-то попробуем Как видите, на этом моменте я уже песок скинул И пошел пробовать затаскать вагонетку но сколько же я намучился с ней, примерно минут пять пытался ее как-нибудь затолкать в эту дырку, но она все время ускользала. Но все-таки в конечном результате у меня получилось ее правильно расположить и засунуть в эту дырку. Так, давайте залезем тут повыше, целимся и бах. Опа, ну хотя бы что-то есть. Тут же я начал переносить все ресурсы в свою базу, которую недавно только построил. К счастью, в нее все поместилось. Вот вам небольшой таймлапс. Ура! Можете меня поздравить, я наконец-то все ресурсы перенес. Давайте посмотрим, что именно вот первый сундук немного.. Так, это мои ботинки Ну, если честно, в первом сундуке такой хлам больше Переходим ко второму Тут уже получше, есть кирки, некоторые элементы брони Даже есть кристалл Этот уже сундук явно получше Третий Есть книги, книжные полки Разные инструменты Ну, тоже такой неплохой сундук получился с грифа да, да, все хорошо Камень, лазурит такие. третий сундук Некоторые зелья и книги Внимание, сейчас будет вся информация о розыгрыше Что именно разыгрывается и как принять участие Так, короче, разыгрываем вот этот вот шалкер Ну, почти топовая броня Очень хороший меч э -э, Крутой набор инструментов Два тотема э -э, Улучшенное яблоко, элитры, стак фейерверков ну и все другое по мелочи. Чтобы принять участие в розыгрыше, надо первое подписаться на канал, поставить лайк, а также написать комментарии со своим дискордом для связи. Итоги будут 12 мая. А на этом у меня все. Видео получилось, возможно, не очень интересным, но я пока что только учусь снимать. Желаю всем всего наилучшего и всем пока.